Здравствуйте, уважаемые товарищи, читатели и зрители агентства «Ледокол». Мы продолжаем ставшие уже традиционными наши телемосты воскресные. Вот. И На, на, прошло, на прошлом эфире мы обсуждали тему советской экономики. Вот. Ну, допустим... Это все хорошо, это все в прошлом, у нас есть ориентиры. Вот. Но для того, чтобы при работе с каким-то предметом начать работать, его необходимо сначала изучить. Вот. Это нужно в первую очередь для того, чтобы знать, чем ты имеешь дело. Также и, и при работе с людьми э, все то же самое. Э, то есть э, схожим образом дело обстоит и в этой работе. И чтобы обеспечить активную организацию людей завтра, нам необходимо представлять, что у них в, головах, в голове сегодня. Ну, в головах, в голове. Вот. И, и чтобы отрезвить человека от дурмана-буржуазной пропаганды, а мы знаем, что... В обществе э, всегда преобладает идеология правящего класса. Вот какой правящий класс у нас сегодня. Я думаю, повторять не, не стоит. Поэтому, э, чтобы обеспечить, э, чтобы отрезвить э, людей от дурмана буржуазной пропаганды, необходимо понимать, э, какие формы принимает этот дурман недавно у нас в стране произошла ну, недавно у нас в стране произошла ну, не так давно скажем а, произошла цепь знаменательных событий вот. прошел так называемый в кавычках великий и святой для каждого из нас праздник 12 июня а, вот. начался чемпионат мира по футболу вот. Ну и под шумок под этот наша буржуазия в очередной раз, так сказать, закрутила гайки, ну или как еще говорят некоторые наши товарищи, взнуздала, взнуздала трудящихся и повысила пенсионный возраст. Вот. Но повышение пенсионного возраста вот, лично я рассматриваю, как очередной один из многих способов правящего класса правящего класса буржуазии к эксплуатации нашей. Вот. Наши товарищи, в частности 12 июня, в разных городах снова выходили на улицы поинтересоваться мнением людей. Вот. Сегодня, кстати, мы наконец-таки опубликовали видео из наших городов То есть читатели и зрители, наверное, могли уже имели уже возможность с этим видео ознакомиться Кто не успел, ну, посмотрите И сможете сделать выводы И в этой связи мы решили обсудить с товарищами и нашими гостями общее ощущение от прямого общения с людьми потому что ну с людьми мы общаемся каждый день то есть люди говорят разные в головах у людей тоже разное ну как э, лично мой опыт показывает большей частью этот э, сумбур из буржуазной пропаганды вот поэтому тема нашей сегодняшней передачи о чем думают люди? Наши гости сегодняшние также принимали участие, проводили акции, съемки, общались с людьми. Это, как обычно, и традиционные уже наши участники, это Павел Викторович и Дмитрий Викторович из Кемерова. Вот. Кроме того, сегодня у нас новый участник Сергей Оськин из Саратова. Вот. Ну, также присутствуют товарищи из Союза коммунистов. Эдуард Андреев из Челябинска, Андрей Петренко, Марат Ганиев и Дмитрий Диденко из Хабарска и Максим Потапов из Магнитогорска. Здравствуйте. Вот. Для начала, ну, я хотел бы предоставить слово нашим гостям традиционно уже тоже. Кстати, прошу прощения, уважаемые читатели и зрители, еще небольшое объявление тоже традиционная то есть э, если вы хотите поучаствовать в наших э, последующих эфирах и или э, какие-то предложения конструктивные подать э, значит пишите пожалуйста на нашу почту info собака ком вот э, сама почта будет под видео и теперь собственно переходим к теме э, э, и у меня вопрос Нашим гостям. И все-таки о чем думают наши люди? Первым я прошу ответить Дмитрия Улитина. Приветствую вас, дорогие друзья. Тема, в принципе, интересная. Да, о чем думают люди. вот В данный, мене, в данный момент ко мне подошли с опросом. Что вы представляете? Да. Агентство развития, общественных проектов, Агентство развития... Общественных, проектов общественных проектов инициатив. Сейчас это проводит опрос, о, о, о чем я думаю. Вот. О чем думают люди. Я вот думаю, что... Власть коррупционная, воровская, безумная. Ее надо, можно, как сказать, там, быстрее отстранить от власти таких подонков, как Вова. Э, таких шестерок, как я с Кемеровской области, да, Сережа Цивилев. Вот. Ну, Аман, походу, скоро сдохнет. Возможно, отравит его. Вот, ему... Маленько осталось жить. Но ну, он уже никто. А вот Сережа, да, негодяй и мерзавец. Шестерка Тимшенко, подождите, куда вы пойдете? Я сейчас, это... а, что вам надо? сейчас я поделюсь с людьми своей точкой зрения. Вот. Я думаю, и окружение вокруг меня, оно в принципе то же самое считает практически. Что да, надо их отстранять как можно быстрее власть власть власть людей оскотинила люди перестают думать людям навязывают мнение власти придержащих воров вот вы проводили опрос по поводу 12 июня так называемого дня россии Давались в историю, людям задавали вопрос по поводу 12 июня 90 года, дня принятия декларации. И большинство из этих людей, э, ведомые, э, не понимали э, задаваемый вопрос. Вот. Ну, в процессе задавали по несколько вопросов. Ну и большинство из них утверждало, что на сегодняшний день все хорошо, все замечательно. Вот. Вячеслав, я передаю слово. Вот, в процессе я, естественно, подниму руку. Понятно, спасибо. Павел Викторович, тот же вопрос. Ну я думаю, если кто... Наблюдал ВКонтакте на группе «Ледокола». Было мое видео, которое именно с 12 июня. Я пришел на площадь и стал активно, активно, повторяю, праздновать день независимости. Ну, для тех, кому будет интересно, в группе ВК, ВК, ВКонтакте, шикарное есть видео, либо у меня на группе на, на YouTube «Два дня переживаний». Что я увидел? Старшее поколение активно Ждет перемен, боится, и они не хотят того, то, чего их ждет. Молодежь до 30 лет, они не понимают, что происходит. Просто не понимают. Они в прострации. Ну, все же говорят, плохо живут, и мы как-то вот будем плохо тоже жить. И только наше поколение, скажем, от 30 до 45, что-то пытаются предпринять. Потому что мы из пенсии пролетаем, и с налогами пролетаем, и тут пролетаем. И то, что в будущем нас ждет... Это все ляжет на наши плечи, потому что у нас большая демографическая яма, и у нас мало населения, которое может компенсировать что-то, поэтому поднимают пенсионный возраст. Почему поднимают? Потому что углеводороды у нас немножко растаяли в перспективе для прибыли государства. Скажем, у нас азербайджанский газ пошел мимо нас, пошел через Турцию, а на нем мы зарабатывали немало. Ну, то есть Россия наша наши олигархи, естественно, все это ложили они себе в карманы, выводили в обшоры. И люди со страхом смотрят в будущее. То, что касается моего ролика, это ответ на все ваши интересующие вопросы. У меня больше 4 тысяч просмотров в группе ВКонтакте и на Ютьюбе там около тысячи. Люди хотят перемен, люди уже не боятся ничего, люди хотят изменений. Я закончил. Понятно, Спасибо. Теперь попрошу, у нас, к сожалению, отключился Сергей, попрошу тогда дальше уже товарищей из Союза коммунистов, Марат. Да, здравствуйте, товарищи. Такие недовольства, то есть это, допустим, пенсия у них, хотелось бы, чтобы побольше была, зарплата, чтобы была побольше, или дороги получше. В общем, небольшие нюансы, которые хотели бы, чтобы жизнь была чуть-чуть получше. У них регулярно сознание сознании промелькает такая идея, то, что нам нужен царь плохой, а нужен царь получше. Или губернатор плохой, нужен губернатор получше. То есть, или то же самое с мэрами и другими чиновниками. Допустим, теми, кто отвечает за дороги, за благоустройство. Одного поменять, поставить другого получше. Но то есть, люди эти не понимают, что корень этот находится в самой системе, в которой мы живем, в капиталистической системе. Они думают, что достаточно поставим царя получше, у которой там, более честный. И внезапно у нас вырастут зарплаты, вырастут пенсии, поднимется промышленность, начнется рост населения и прочие блага. Вот, то есть у нас вот конкретно в Хабаровске мы ходили вот, на этой неделе, на предыдущей, и люди на полном серьезе говорят то, что вот у нас был губернатор, раньше это Ишаев, он, получается, был с 1991 -го года по 2009. И у них мнение такое сложилось, то, что он почему-то правил хорошо и край поднял прям на полной серьезе говорят, край поднял. А сегодня пришел губернатор школ, и край почему-то уже стал, видимо, рушиться или как-то еще. То есть тот был лучше, этот хуже. Хотя могу напомнить то, что именно разрушение промышленности и потеря рабочих мест, соответственно, у людей пошло именно с, ну, с 90-х годов. То есть ни о каком поднятии края в те, в те годы говорить я вообще не представляю что люди имеют в виду. То есть у нас закрылись такие заводы как или почти закрылись то есть это Дальдизель завод станков и автоматов МЖК массажер комбинат завод ага, отопительный завод Энергомаш кабель. ну из последних это вот спутник это получается уже при новом губернаторе Ну про завод Спутник, это получается, у нас, который выпускал кондитерские изделия, я так понял, то что он закрылся и его место заняла наша конкурента из Приморья. Это приморский кондитер компания. Теперь продукция в основном только их здесь присутствует. Также с сельским хозяйством все очень печально и скатывается вниз за последние годы где-то где были коровники там коров уже не остается и свинарники были свиней не остается молоко пьем естественно пальмовое и колбасу не из мяса и и прочие минусы ну и на этой теме то что поменять одного человека на хорошего часто получается паразитируют такие разные ну, партии называть и другие личности. Например, Навальный часто это делает, постоянно критикует Путина, но конкретно не объясняет текущую систему, что он хочет поменять в ней. То есть, по сути, предлагает поменять одного человека на другого. А что будет происходить с чиновниками, с родственниками, с бизнес бизнесменами? Тоже не... вообще эти вопросы умалчиваются полностью. Ну, а так как мы понимаем классовую теорию, как работает капитализм, мы понимаем то, что есть корень, это прибавочная стоимость извлечения труда из трудящихся И вне зависимости от того, какой будет человек, нами править, руководить и так далее, большинство всегда будет беднеть. То есть тут даже без коррупции большинство будет беднеть. То есть законно и при капитализме. Также вот пример, это еще КПРФ. Часто выдвигала мужика хорошего, хозяйственника, это Грудинина. Очень быстро раскрутили недавно и также быстро забыли. Так, ну, в принципе, еще хотел добавить то, что, получается, если все эти течения партии, они коренной вопрос обходят стороной даже левые партии. То есть, если это должна была быть, допустим, коммунистическая партия, она должна говорить о том, что необходима диктатура пролетариата и общенародная собственность, хотя бы такие базовые основы и классовые сознания. А этого нет, так что это не коммунистическая партия. Вот такие вот. Ну, в общем, я закончу. Последний. Ясно, спасибо. Ну, то есть, под влиянием все тех же буржуазных или около буржуазных говорящих голов, в сознании людей четко укоренилась мысль о том, что можно поменять хорошего мужика на плохого, точнее наоборот, плохого мужика на хорошего. Вот, и все, в принципе, должно наладиться. Вот. Но, как показывает историческая практика и ну, весь исторический период, да, не поменяв системы, шило на мыло менять бесполезно. Вот, понятно Вопрос к Андрею Андрей, ну вот Марат нам сказал, что вот люди вот так вот думают да? Но ведь некоторая часть респондентов говорит еще о чем Что, мол, царь-то у нас хороший, он все делает правильно Может быть, бояре плохие Так что, может быть, дело в боярах, Андрей? Ну да, кстати, такое, такое мнение тоже у людей существует в головах. То есть, если, допустим, делать небольшой экскурс в историю, недавнюю буквально, там, не знаю, на дни пересчитать можно, то можно вспомнить, допустим, очередную прямую линию президента, да, на которой была дана очередная порция обещаний, но суть-то не в этом. Прямая линия еще была примечательна тем, что нашему народу в очередной раз пытаются преподнести Путина как самоотверженного борца с властью мужчинами в нашей стране. То есть если, допустим, посмотреть на изменения, происходящие в нашей стране, да, в России, то сразу, в принципе, становится понятно, что все эти изменения, которые ухудшают жизнь людей, Делаются с одобрением до Путина, не бояр. Ну, и Бояр, конечно, в том числе, но и Путин-то их одобряет. Да, он, допустим, на предыдущей прямой линии говорил, что, насколько я смотрел видео, да, что да вы что, пенсии, возра возраст пенсионный это не будет повышен. Я немного этого коснусь. Но все-таки, на вот, буквально на прямой линии, которая была несколько, лет, несколько дней назад, он говорит совершенно диаметрально противоположное, высказывать диаметрально противоположное мнение. То есть и СМИ, естественно, СМИ дается центральным телеканалом, в том числе да, и СМИ, которые обслуживают интересы власти, дается команда на то, чтобы как-то объяснить повышение пенсионного возраста, чтобы у народа, может быть, не возникало лишних вопросов. Или, не дай бог, еще люди не стали протестовать. Это тоже, в принципе, вполне возможно. Да? То есть протесты могут быть. Кому хочется уходить в 65 на пенсию? Но дело даже не в этом. Если, допустим, смотреть да в контексте того, что царь хороший, бояри то плохие, ну, можно посмотреть даже хвалебные рецензии на фильмы того же Михалкова. Да? Он в недавно, наверное, на предыдущей, на предыдущем своем выступлении перед народом и ответы на, на вопросы народа он также приводил в примеры кинофильмы такого режиссера, как Михалков. То есть человека, который в основном строит сегодняшнюю свою режиссерскую карьеру на том, что просто лжет о недавнем светском прошлом. Это, допустим, о событиях Великой Отечественной войны. То есть это можно посмотреть те же примечательные фильмы, как там Утомленные солнцем, там, Противостояние, там, Цитадель. Потом фильм был Солнечный удар да, тот же, где там, простите меня, офицеры российской, тогда еще российской, имеется в виду царской армии, резали погоны перед, так сказать, быдлом которая посмела восстать. То есть все это преподносится в таком ракурсе, что, понимаете, если бы большевиков не поддержали, а не поддержал народ достаточно темный, то мы бы не оказались в таком положении, наша, наша бы, вернее, страна не оказалась, в таком, не оказалась в таком плачевном положении. Ну и здесь еще можно также затронуть да, такую тему, как просто страна у нас неправильная, да, тоже в этом контексте, контексте сама по себе, поэтому нам так не везет, в принципе, и с боярами. Цари-то у нас, в принципе, хороши, но бояре блин, как всегда, плохи, да, допустим, сейчас, на данный момент, бояра можно отнести наших министров. То есть, если взять, допустим, те же, да, центральные телеканалы, то сейчас... Очень активно да, обсуждается ложь о некомпетентности нашего высшего командного состава. И советский человек элементарно не видел беспомощность своих руководителей. К этому всему добавляются те же высказывания о нескольких избранных из серой массы, которые, в принципе, на своих мощных плечах при привели к победе огромную советскую страну. Да, это можно даже, если брать примеры, можно привести такой пример, как «Служу Советскому Союзу». Там, грубо говоря, политические заключенные, которые, естественно, были осуждены невиновны, и как бы они просто так, из -за того, они оказались в застенках, в концлагерях из-за того, что якобы вот настолько были большевики кровожадны, что избавлялись от своих, которые как-то посмели пойти наперекор партии. И то есть и эти люди, вот благодаря этим людям, в принципе, и была спасена страна от фашизма. Вот, в принципе, можно даже так сказать, на этом даже акцентировать внимание. Но, анализируя все вышесказанное, можно, становится понятно, откуда вот эти... СНКСЭК Сакраментальные мысли о не том народе, да, о не той стране, о вечных стенаниях, о неудачном рождении, не в то время, не в, не в то место. То есть это тоже присутствует в головах, у людей, в головах людей. То есть это частенько слышишь. Настолько сейчас это все одурманено, вернее, настолько сейчас головы людей настолько одурманены, что в принципе истинных причин-то в принципе, люди и не замечают. То есть не замечают, что проблема-то глубже. Она именно в капиталистической системе, которая установилась у наш, у, в нашей стране. То есть если, допустим, да, смотреть, разговаривать с людьми, то сразу начинаешь замечать, что именно люди начинают высказываться Высказывать те мысли, которые они почерпнули из тех же передач, таких как Воскресный вечер, да, с Соловьем. Еще, допустим, такие передачи, как, не знаю, поединок был, ну, и совершенно другие шоу, такого, про, можно так сказать, про. про властного направления. То есть это тоже, в принципе, заметно. Это вот основное, что я хотел сказать. Ясно, спасибо. Я бы добавил сюда еще пару фильмов вот, в ряду перечисленных недавно почившего в базе режиссера Говорухина. Это Россия, которую мы потеряли, и так жить нельзя. Это тоже своего рода <смех> Этот, масло в агонию в пользу этой буржуазной пропаганды. Вот. А что касается доброго царя, ну, говоря об этом, люди как-то забывают, что... и плохих бояр, да? Люди как-то забывают о том, что сам-то царь этих бояр и плохих и назначает. Вспомните хотя бы недавное назначение премьера Медведева. Вот. Все понятно. Дмитрий <связывающие> У нас, допустим, еще некоторые респонденты это, ну, Высказываются таким образом, что Может быть, все-таки мы еще пока не совсем до конца встали с колен Может быть, надо чуть-чуть потуже затянуть пояса, потерпеть да, было, было такое достаточно часто О том, что нужно потуже затянуть, затянуть пояса на шее, вот, Потерпеть но э, здесь очень интересно отметить именно, так сказать, э, классовую принадлежность людей и в зависимости от того, какие варианты ответов они дают. То есть если человек, в принципе, у нас э, принадлежит к классу буржуа, к правящему классу, пусть и даже он небольшой, а мелкий какой-нибудь буржуа, то он сразу начинает говорить о том, что инвестиции приходят в страну, мы, в принципе, вполне успешно продаем успешно продаем по хорошим ценам, и он даже лично на этом немножко нагрел руки. Поэтому, в принципе, все неплохо, и даже инвестиции приходят, и зоны ускоренного развития у нас вот на Дальнем Востоке открылись, там, и все, в принципе, хорошо, и там, вообще все организовано неплохо. Сейчас надо только добить вот эти вот остатки темного советского прошлого, и все, в принципе, будет еще лучше. Но здесь, естественно, возникает резонный вопрос. Лучше для кого? И если мы э, встанем на место респондента, то мы, в принципе, поймем, что для него, естественно, будет лучше. Да, и у него как бы все неплохо. вот Это, э, с одной стороны, так, как бы, часть респондентов, отвечающих вопроса они просто вполне четко осознают свое место в этой жизни, они понимают свою принадлежность к правящему классу и занима занимаются э, дальше... Продолжать движение в том же духе. При этом их, вот эту позицию, их, э, их позицию обслуживает большое количество политических говорящих голов, начиная от идеологов и в кавычках научных теоретиков, такие как там, допустим, Кейнс или Кагарлицкий, да, заканчивая э, политическими вот, э, ничевая, э, политическими. Вот, э, Грубое слово в голову приходит, не буду говорить, про, про, продажными политиками заканчивая, которые, собственно, вот, например, КПРФ, которая стремится за, из, из, к интересам малого бизнеса, к нему и, соответственно, обслуживая эти интересы, начинает подводить под него свою повестку. А малый бизнес, я напомню, согласно норм российского законодательства, это предприятие, у которого годовой оборот составляет от 120 до 800 миллионов рублей. То есть, как бы, малый бизнес это вполне такой нормальный буржуа которые, соответственно, вполне нормально эксплуатируют людей. И как бы вот именно вот эта вот их принадлежность, она и диктует. Правила игры диктуют то, какие взгляды им исповедовать. Они прекрасно мечтают о своем светлом капиталистическом будущем. Другая беда. Есть люди, которые, допустим, уже, так сказать, пассивно отошли от активного образа жизни и активно потребляют всю ту чушь, которую им скарливают через зомби-ящик и, и так далее. Обычно это вот люди к сожалению, пенсионного возраста, которые, несмотря на то, что какое-то время застали советскую власть, но на сегодняшний момент они как бы уже, в принципе, от активного образа жизни отошли, сами трудовой деятельность не несут никаких особых потребностей. Они не ощущают, то есть жилье им советская власть дала, образование им советская власть дала, медицина у них как-то они до своих преклонных лет дожили, а мы не факт, что доживем. И в принципе у них все хорошо, и вот эти люди пенсионного возраста вполне искренне на голубом глазу нам объясняют, что государство нам нужно помочь, что нужно перетерпеть, что нужно, как бы, ну, постараться заради нашей родины капиталистической, чтобы она расцвела и заколосилась бурным цветом. Вот. При этом объясняют, что перспективы-то у нас великолепные, у нас есть вот. Э -э просто сейчас неправильный капитализм, потому что есть остатки вот чего-то, а будет скоро правильный, как в Швейцарии или, или в Швеции, например, да, когда у нас вот эта вот вся коррупция какая-то, которая у человека в голове совершенно не ассоциируется с капиталистическим строем. Когда вот это вот мы каким-то загадочным образом заборим, то тогда у нас значит все станет хорошо. И простой вот отследить две тенденции, допустим, Россию 2010 года и Россию 2018 года и посмотреть, куда тренд идет, да? куда направлено движение, вектор вообще деградационный или вектор развивающийся, это в голову человеку не приходит. Он просто совершенно четко потребляет вот это, вот то, что ему скамливают в телевизор, про то, что у нас все растет, колосится, что ВВП у нас там какой-то положительный, и все великолепно. И именно вот эти мысли он транслирует, он имеет в голове, и ими активно делится со всеми желающими. вот При этом... Что характерно, да, та же тенденция вот по увеличению пенсионного возраста, которая четко нам показывает, да, что государство не справляется, что несмотря на чудовищное развитие науки и техники, которое прошло у нас в 30-е годы, насколько я помню, был введен пенсионный возраст 20 века, да, нынешний, вот, э, может быть, ошибаюсь, но явно давно. Вот С этих пор у нас появились, извините, ЧПУ-станки, у нас появились новые, тех, появились новые технологии освоения там, полезных ископаемых. Ядерная энергетика у нас появилась, то есть спутника, спутники появились и всякое такое прочее. Но несмотря на чрезвычайный научно-технический прогресс, повышение производительности труда, почему-то пенсионный возраст отменяется не только у нас, ладно бы у нас был капитализм неправильный, да, так он отменяется и по всей Европе, несмотря на всяческие там ворчания, какие-то сходы каких-то несогласных, которые там где-то на площадях под, э, собираются, и пытаются как-то толкаться с полицией, Весь, везде пенсионный возраст отменяется, но в голову простая простой вывод из этого, что, видимо, что-то неверно в самой системе, людям совершенно не приходят. И на данный момент люди пока еще не готовы даже к аргументированной дискуссии. То есть они особо не хотят а, слушать контраргументы. То есть у них есть в голове своя вот каша, вот излить ее на тебя, они готовы, а вот какого-то критического осознания к, к нему люди, к сожалению, пока не готовы. Вот какое у меня ощущение от Общение с людьми на улицах от опросов людей. Ясно, спасибо. А что касается повышения пенсионного возраста, полностью согласен, в том числе и с этим. Но Я бы еще добавил бы от себя, что все при текущих тенденциях все идет к тому, что скоро людей будут на кладбище носить сразу с рабочего места. Ну да, да. Ясно, спасибо, Дмитрий. Вопрос к Максиму. Вот товарищи у нас осветили ряд мнений по вопросам. А какие мнения тебе еще попадались? Ну, вот я хочу поговорить о том, что вот предыдущие ораторы в основной массе, да, все говорили о тех мнениях, когда, объясняя сегодняшнее свое и общественное положение, и положение людей вокруг себя они пытались как бы объять э, всю систему то есть э, ну по крайней мере в рамках страны правильно то есть некоторые искали изъяны в системе некоторые винили определенных лиц некоторые винят там э, какую-то не знаю вот именно бояр там или именно царя некоторые ищут вождя чтобы сбросить так скажем вот эти вот такого я хочу поговорить несколько о других мыслях, которые присутствуют, ну, может быть, незначительные уже на данный момент, но, тем не менее, важной части граждан. Это полное игнорирование вот этого макроуровня, а замыкание и ощущение такое, как будто люди живут на отдельном островке каком-то, то есть и Перед ними открыт пласт неких возможностей. Вот. Звучит это мнение так, то что вот вы, конечно, занимаетесь там всякой ерундой, там протесты, не протесты, работы на что-то, жалуетесь, там, вот, там, повышение налогов, НДС, пенсионоз, это, это все отлукавало, так скажем. Надо просто больше работать. Вот в чем дело. Вот корень всех бед. А те, кто, как, как сказать, те, кто не добивается успеха, тот просто лентяй, в общем-то. Вот. Аргументация простая. У тебя вот особенно это влияет, когда старшее поколение говорит молодому поколению или молодое внутри себя варится. Вот у тебя есть, говорят, руки, есть ноги, есть голова, все работает. Вот. И тогда ты, в общем-то, поднимешься в, по карьерной лестнице, по какой бы то ни было, ты себе состояние заработаешь наконец-то. Вот. Тут э, из вот этого всего пласта вот этих вот мнений, этих людей, которые так думают, э, я бы выделил э, две категории, разделил бы на, на два класса таких. Э, первый это касается в основном молодежи. Которая активно читает, да, активно ведет какую-то деятельность, стремится к чему-то лучшему. Но для того, чтобы вот эти устремления закончились чем-то хорошим, они предполагают, мили, как там, Роберт Киосаки, Ричард Брэнсон. Ну, не к ночи упомянутый Дональд Трамп, да, который выпускает свои книжки, где содержится вот четкий рецепт, как надо из низов подняться до самых верхов. Допустим, вот Киосаки тот же самый, он прямо пишет, как он в своей истории, что он был, можно сказать, нахлебником да, со своей женой некоторое время. Я не помню, какой продолжительности. Вот. Категорически отказывался идти на какую-то работу за окладку. Копил там какие-то деньги, какие-то у него природки там были. У знакомых жил на шее. Вот. И далее он поднялся, там начал работать как-то на себя. Потом он открыл свой бизнес, то есть набрал людей. Это вот предлагается такой рецепт. И затем вот этот вот бизнес, это тоже как бы не очень хорошо, ну, с точки зрения сильных мира всего нужно начать заниматься инвестир, инвестированием, то есть даже бизнес уже вести не надо, надо просто вкладывать уже в определенные места деньги, они те уже сами будут на тебя работать. вот Такие вот мысли у молодежи присутствуют, да, у некоторой части, не скажу, что у всех. Вот, другая часть, другая категория, это люди в основном постарше и Тенденция, как видно, вот это вот снижается, количество вот этих вот людей, которые так думают. Но тут логика простая вот у этой категории. То, что вот мы пережили перестройку, мы пережили лихие 90 мы пережили там 25 кризисов, и ничего, живем, работаем, потому что, все потому, что мы честно трудились. А те, кто вот... Ну, кому не так повезло, как нам, ну, те были, тут множество, причем существуют разных, э, так скажем, э, отговорок, да, точнее, мнений, почему вот некоторые люди не смогли дожить, не смогли пережить, в кавычках, ну, и буквально даже, вот, э, те же 90-е, э, там, перестройку и, э, там, тот же 2008 год, допустим, из недавнего, более-менее. Все просто, они либо э, плохие работники, либо лентяи, и доходит даже до того, что э, то, что э, не повезло, не фартануло, и вообще там, ну, Бог как бы под, подпустил, да, то есть э, было такое. Э, вот такая вот категория существует. Она в принципе опять же повторюсь, она мельчает, так как поколение все-таки растет, и сейчас можно увидеть, что и 40-летние, и 50-летние тоже уже мечтают открыть какую-то там пекарню маленькую, маленький свечной завод и так далее. по Как раз-таки по рецептам наших вот маститых ораторов. Когда вот у этих категорий граждан задаешь вопрос, вот особенно у второй категории, а вот посмотрите, вот Марат, кстати, говорил, вот предыдущий оратор э, из Союза коммунистов, сколько по Хаваровску заводов закрылось, а сколько по всей стране заводов закрылось, сколько предприятий вообще перестало функционировать. Ну, извините, э, задаешься уже не моим вопросом, а вот э, это меньшинство или большинство пережило вот эти вот 90-е. Это, мне кажется, это как раз-таки имеет место ошибка выжившего. То есть вот я э, здесь вот прошел вот этот путь. Значит, и все так прошли. А те, кто, ну вот это вот меньшинство. А извините меня без работы осталось ну, множество, много людей. Вот. вот такая позиция существует в обществе у некоторых людей. И э, эта позиция я надеюсь, и, в принципе, я думаю, товарищ тоже меня поддержит, надеюсь, она все-таки разобьется, да, нашу скалистую реальность и э, повышение, причем э, сейчас все для... Ну, если верить нашим респондентам, да, это хорошо работать и все получится, ну, в рамках капитализма, может быть. Хорошо работать дело может быть где-то и нужное, но вопрос тогда в чем состоит, что примерно 99% населения не только России, но и нашей планеты, видимо, наверное, очень плохо работает. Сейчас секундочку, Павел, у нас еще Эдуард выскажется. Вот, поэтому, ну вот как-то так дела обстоят. Эдуард. Вопрос, Турке, хотелось бы просто немножко конкретизировать. Я знаю, что ты помимо работы на земле, ну, с общения с реальными в реальности, еще много общаешься в сети. А вот есть ли какие-то существенные различия с мнением людей так, в реальности и в общении в сетевом общении? Добрый день, эдуард Челябинск. Ну, как бы сказать, я не могу заглянуть в голову людям, сказать, что они думают. Но на анализе сегодняшней пропаганды, на анализе того, что говорят люди, можно увидеть примерные тенденции, к чему, все идет и чем люди живут. Ну, в первую очередь, я бы хотел рассказать о, о, о, там, где непосредственно я трудился, это на Челябинском металлическом кабинете, в обрабатывающем цехе. Так как большая, коллектив, большая часть коллективов состояла из старшего поколения, пенсионного, пенсионного возраста, а как принято, вот как Максим говорил, что у нас с рабочего места и на кладбище, ну, в принципе, так оно и есть, у нас люди работают, пока не умрет. Причем на очень тяжелой работе, как бы, где даже не вся молодежь вытерпит, там работают просто одни пенсионеры. Ну и к, к тому, что эти люди, видевшие и жизнь в СССР, хоть и в поздних этапах, э, далее время, когда был, уже разваливали страну, могут э, сравнивать ситуацию ничуть. Ну, они сравнивают ситуацию и говорят, что ничуть э, не лучше, чем вот было 90-е года и сейчас. Хотя у нас же говорят, в 90-х был ад, а вот сейчас, смотрите, у нас стабильность. Но вот люди, жившие, ну как бы, видевшие жизнь уже по 60 лет, они видят и ассоциируют что что было тогда что сейчас у нас ничто не изменилось для рабочего ситуация только ухудшается у них есть конгрессное понимание вот что при коммунистах было жить лучше ну относительно конечно все будет просто порядок зарплаты были больше то что это сводится к тому что прям не, ну, не, за, не зашкаливали что но хватало хватало и еще оставалось излишки к этому Потом различные путевки, всем рабочим давали молочные продукты, квартиры возле промзоны находились. В принципе, каждый рабочий мог туда получить бесплатно квартиру. Не то, что сейчас говорят, Ты иди бери ипотеку, живи как хочешь на там, 18 тысяч рублей и выплачивай 30 лет, ну как раз до смерти. И все. Перспектив у рабочих как бы нету. И вот об этом люди говорят. Но... У вот э, в коллективе, в рабочем, отсутствует полностью классовое сознание, коллективизм. Э, чистый индивидуализм, ну это я, конечно, через, опять же, через субъективно, как это вижу, чистый индивидуализм, что своя рубашка ближе, по возможности есть возможность подсидеть кого-то, это так и сделают, как бы, ну это, это считается нормой, я не знаю, я так, ну это мое мнение. Большая часть старшего поколения осознает, что, ну допустим, видят профсоюзы, занимается чисто коммерческой деятельностью, то есть рекламирует негосударственные пенсионные фонды для рабочих, то есть э, где, ну вот, э, намечили был негосударственный пенсионный фонд, который впоследствии развалился, и, и профсоюз, и кто не вступит, тому обязательно должен вступить, а для тех, кто вступил, их раскидали по разным пенсионным фондам, и Как бы, ну, вы положить тысячу, и за год у вас стало 10 тысяч, понятно, что им просто тысячу возвращает, и ты еще 10 лет копишь, чтобы у тебя там какие-то тоже поблажки. Молодежь, которая работает и составляет ну, сущие единицы на предприятии, по крайней мере, в моем цехе, ни о чем не думает, так как погрязно, ну, в кредитно-ипотечной кабале, то есть почти каждый. Каждый там просто в ипотеке сидит и, ну, и сидит и просто держится за эту работу, потому что нет никаких перспектив. Ну, этот, э, живут как бы сегодняшним днем, и что будет, то будет. Ясно, понятно, что ни на какие перемены, ни на какие революционные особенно перемены никто не рассчитывает. Ну, потом боятся страх, э, как бы вот Павел говорил, что как бы люди готовы, ну тут же я вижу ситуацию полностью наоборот, что люди, люди боятся и люди не готовы. Так, э, по своим товарищам хотел бы высказаться, с кем я близко, мои друзья, мои товарищи, с кем близко общаюсь, как бы в головах, несут разные образы. А Кто-то понимает, что является рабочим кла классом, но с надеждой идет на выборы, голосует за таких же буржуазных кандидатов, как Грудинин. Э, э, с тем, что придет, наконец, хозяйственный какой-то человек, и, ну и настроит, как говорится, Россию, как совхоз, э, поднимет колен, и, и все, который разыгрывает раз, 6 лет для большинства, лишь бы затащить на выборы, лишь бы подтвердить свою легитимность капиталистической власти и курсы, ну, сегодняшнего, что мы видим, в принципе, мы прошли, и курс продолжается туда, куда он продолжается, ставка идет на капитал, конечно это выбирает США, но нет возможности туда уехать. Ну я... понятно, что заработные платы в Москве или где накопить как-то по возможности туда уехать, а ждать, что там будем наверное жить половину своей жизни они уже прожили здесь будут ли они нужны там что они туда приедут ну, это мнение опять же также здесь конечно же подчеркиваю что здесь гулаг со времен СССР как был так и остался ну и только вот сейчас путинский и путинский и тогда было плохо и сейчас плохо сейчас путинский плохой режим режет все свободы и возможно, нету возможности как бы жить для большинства а, третий тип людей в моем общении – это рабочие, высококвалифицированные рабочие. В принципе, при данных заработных платах э, не заморачиваются. То есть заработные платы... выплачивать ипотеку, получают какие-то недоступные... А также, вот, как Вячеслав говорил, я работаю в интернете, являюсь <свескните> Эдуард, меня <свескните> слышишь? различных сериалов, э, которые зацепить большинства. Ну, вот выскажу, что в основе. Да, да Вячеслав, я вас слышу. А -а -а, там у вас <четы> а, связь прерывается. <свескните> а -а -а -а да, я тогда видео отключу. Да. да. Угу. А -а -а так, меня слышно, Вячеслав? Да, сейчас пока слышно. Ну, э, так, э, тогда, ну, я не знаю, на чем я остановился, но ну, продолжил, раз этот оборудование. Так, э, ну, так как я в сетях работаю, в интернете, ну, в соцсетях, и вижу разные мнения, так и являюсь редактором нескольких десятков групп, могу высказать э, такое мнение, что в основе э, попадаются люди с ностальгирующим мнением о нашем прошлом, о СССР. И восстановление, ну, восстановление власти под эгидой новоизбранных правителей, формирующих, ну формирующих власть сверху. То есть после разрушения СССР не было правителя, но, но некоторые себя и назначили, и начали формировать какие-то органы. Но народными я их называть не могу, и чисто ну, более мошеннические, наверное, структуры, которые на основную задачу ставят продажу паспортов в СССР, или какие-то там, называю приложения к паспортам СССР. Также известно сильное движение в течение левого толка, отпочкование различных гигелевских кружков, называющихся почему-то марксистскими, что вызывает у меня личный какой-то диссонанс, если так можно сказать. Также набродивших различных партий в интернете и в пространстве очень большое количество меньшевинского толка, То есть полное выховащивание марксистского учения, становление революционных вождей пантеон, пантеон, икон для поклонения и почитания, можно сказать так, с незыблемой всех цитат на все случаи жизни актуальности на все времена. Я также не могу полной уверенностью назвать их коммунистическими, больше, наверное, какая-то молодежная мода на сегодняшний день это все, и, ну, направление такого. А те левые партии, которые называют себя революционными, которые ведут деятельность дополнительно вне интернета, вне интернет-пространства, то в основе состоит из школьников и меньшей части из студентов, то есть не осознавая себя еще как классы, являющиеся лишь иждивенцами по содержанию в этой жизни, играют в игру под названием «Давайте сделаем революцию», не осознавая, конечно же, о последствиях, которые могут после этого быть. Ну вот, в принципе, все. Ясно, спасибо. У нас тут товарищи просили слово еще. Павел Викторович. Да, секундочку, сейчас секундочку, Павел Викторович, простите. Товарищи, уважаемые зрители, по теме нашей передачи, если у вас какие возникают, еще раз просто напомню, с пометкой вопросов... Вот. И прошу по, по возможности стараться задавать вопросы по сегодняшней теме. Пожалуйста, Павел Викторович. У меня тут новость попалась. 14 июня. Газета ведомости. В России половины безработных оказались моложе 35 лет. Это страшный сигнал. Это молодежь у нас, которая не может реализоваться никак. Еще несколько цифр. В современной России работоспособного населения у нас по данным Росстата приблизительно 77 миллионов человек. И 43 – это налогооблагаемая база, 43 миллиона налоговая, знает, где эти люди находятся. 34 миллиона человек в России, государство даже понятия не имеет, где эти люди чем они занимаются, так называемые самознательные. И вот этих людей сейчас пытаются активно вытащить на свет Божий. Я думаю, что у правительства это не получится, потому что я активно всем своим знакомым говорю, что переходим на наличный расчет, уходим в теневую часть и возвращаемся в 90-е. То, что 90-е вернулись, я вам гарантирую. Два дня назад Кемеровская область, Новокузнецкая. Мужчина застрелил женщину. Предпринимателя богатую, они там не поделили какие-то там активы и застрелился сам. То есть передел начался и то, что было в 90-х и то, что молодежь слышала, сейчас это будут цветочки, потому как то поколение, которое прошло в 90-х, оно сидит перед вами. И это поколение уже освоило интернет, освоило ресурсы современные технологические, потому как я до всех довожу, что, скажем, в 90-е годы лично у меня, я даже понятия не имел, что такое. Компьютер, интернет и все остальное. Мы, поколение постарше, вооружились, и здорово вооружились знаниями, информационными технологиями. И на самом деле рабочему человеку не обязательно в современном время работать 8 часов. Технологии, оборудование и механизмы настолько мощны, что рабочему человеку достаточно 4 часа в день работать, чтобы получать тот же результат, что и при 8 часах. 8-часовой рабочий день всего как 100 лет назад был принят. Но наши капиталисты и буржуи пытаются вернуть нас на 12-часовой рабочий день. Я уже рассказывал, что очень многие предприятия в городе Кемерово работают в 12-часовом режиме. И столкнуть их оттуда невозможно. Что еще я хочу сказать? Я хочу сказать такое слово, как инфляция. Не все понимают, что такое это. Мне 47. Я видел 4 раза, как менялись деньги за свою бытность. Четыре раза я видел, как денежки превращались в труху. Инфляция – это инструмент государства по уничтожению труда рабочего человека. Поэтому все ваши деньги в кубышках, в кредитах, в ипотеках и все во всем все в остальном – это филькина грамота. И у вас завтра это имущество постараются отнять. Еще из современного общества хотел бы вам один указ Путина рассказать, волшебный такой, он предлагает, ну, как, как бы он уже указ такой сдал, использовать заключенных на стройках государства и на государственных предприятиях. Ребята, что это такое, как вы думаете? Это ГУЛАГ. И ГУЛАГ не какой-то там эфемерный, а самый настоящий. будут сейчас садить всех за все и по любому поводу, потому что там нужны будут рабочие руки и люди рабочих специальностей. Поэтому те, кто владеет специальностью, будут активно привлекаться в виде уголовной ответственности за любой правильностью. У нас нету демократии, нету у нас свобода слова, нету свобода выбора, у нас нету ничего. И то, что нам рассказывают про сталинские репрессии, про все остальное, все это вранье, все это обман. За три первых пятилетки сталинских было построено 364 города. И 9000 предприятий тяжелого машиностроения. При современном, при современном капитализме уничтожается все на корню. И сейчас, сейчас правительство под руководством старого нового премьера Медведева активно пытается выковырнуть самозанятых. Ребята, все самозанятые, я вас призываю, прячемся в тени, уходим в никуда. А как это делается, это элементарно. Наличный оборот денег... И никаких безналичных расчетов. У меня пока все. Спасибо, Павел. Только единственное, что я хотел бы сказать, что все, все это, естественно, правильно, то, что вы сказали, но все-таки я хотел бы попросить придерживаться сегодня темы. Это вопросы несколько другого плана, заслуживающие, возможно, даже отдельной передачи. Вот, э -э, Дмитрий, пожалуйста. Что думают люди? А... люди да. Люди думают много что и хотят изменений. Понятно. Вячеслав, это знаешь, с чем связано прежде всего, что Павел отклонился от темы? Вы же тоже отклоняетесь от правил. Сперва вы говорите кто раз... И тому предоставится слово. Я первый там, первые минут 10 махал рукой, думаю, что заметите, но меня не заметили, предоставили слово Павлу Викторовичу. Теперь Павел Викторович заявил, что стали отнимать частную собственность. Естественно, это Нормальные процессы в связи с тем, что данная частная собственность была не присвоена. Я, допустим, за экспреприацию, за отнятие частной собственности. Тут без вариантов. Вот. Еще один оратор забыл его имя заявил, что наша Родина плохая. Вот, мне ему хотелось бы задать вопрос, почему она плохая? Почему он пришел к таким выводам? Я ну, не, я диском... немножко... Можно Это я Секунду, секунду, Андрей. Мне вопрос задали, я просто минуту. сейчас, сейчас, сейчас, подожди, сейчас мы уточним. Дмитрий, в принципе... Все ск сказал или что-то еще хотел добавить? Ну, я добавлю. Я думаю, в случае чего у нас же демократический централизм. Вы мне слово предоставите. Ну, в случае естественно, чего? Естественно. Да, пожалуйста, Андрей. Так я дел дело в том, что я не говорю, что Родина плохая, я говорю, что есть такая мысль. Не понимают, во многих вопросах не разбираются. Вот. И к такому, естественно, приходит, скорее всего, в умозаключению. Да это это тоже элемент пропаганды. То есть Все, они, Вячеслав. Что, что они будут, они... Я понял я понял Дмитрий я во-первых, хотел от себя и редакции принести извинения за то, что, может быть, где-то не заметил поднятую руку. Вот. Надеюсь, будем отслеживать дальше, постараемся не повторять ошибок. Вот. Что касается претензий к Андрею, я думаю, она безосновательна. То есть Андрей, насколько я понял, и, скорее всего, насколько поняли наши зрители, говорил о том, что говорил о мнении именно людей по вопросам. Он ну, не, не свое мнение высказывал, а озвучивал чужое. Вот, чтобы ну, ясность. возможно, прослушал, хотя, Вячеслав, я слушаю внимательно, я не, практически не отвлекаюсь. Я отвлекся в начале, когда у меня было слово. Подошла девушка провести социологический опрос. Понятно. Но на данный момент, я думаю, мы этот вопрос разрешили. Да? То есть недопонимания нет нет так все так. понятно хорошо спасибо на... хорошо спасибо Дмитрий. товарищи кто-то еще хотел дополнить по первому вопросу который мы обсуждали это о чем думают люди ну в принципе я думаю. а павел викторович пожалуйста я очень быстро выступил в самом начале и сослался на свой ролик ребята за несколько дней 5 тысяч просмотров. О чем я там говорил? Я говорил о революции. Я стоял у памятника Леина в центре города. У меня была покрышка легковая, кто не видел. И мачете за спиной. Я ходил по всему городу в таком виде и не парился. И ни один сотрудник ко мне не подошел. И вот это видео посмотрели уже 5000 человек. И оно активно распространяется. Его любят смотреть. Им, людям это нравится. И люди ждут перемен, уже готовы к переменам. Потому что, если бы это было неинтересно, меня бы просто не стали смотреть. Ну, такой простой социологический вывод небольшой. Из того, что я закидываю, потому что я видео много закидываю. Не все стреляют, я вам честно говорю, не все. Но это стрельнуло прям бодро. Ты молодец, Павел Викторович. Есть у тебя еще одно видео, где больше 16 Дмитрий, тысяч Дмитрий, просмотров. секундочку. Дмитрий, секундочку. Я хотел предупредить еще что слово здесь предоставляю я. Хорошо? Просто на будущее. Вот. Продолжай, пожалуйста. Я, да? Да. Не продолжать? Ну да, если было что сказать, то да, пожалуйста. А, ну я, в принципе, это ответил Павлу Викторовичу, что у него есть еще одно видео по зимней вишне, там 16 тысяч просмотров. Ясно. Ясно. Ну, так, в принципе, поскольку, наверное, больше дополнений не будет, вот хотелось бы подвести промежуточный итог по первому вопросу. То есть мы, в принципе, и все, большей частью, как бы, говорили о том, что сейчас, как бы, люди... На мнение людей основано в большей части на буразных штампах клише, на буржуазной пропаганде. вот А в связи с этим возникает второй: Есть ли все-таки? Ну, у меня вопрос ко всем участникам: есть ли все-таки какие-то проблески, надежды на то, что люди все, в своих мыслях больше будут опираться на реальность, ну и, возможно, на классовый подход? Кто готов ответить? Я... Давайте, давайте тогда, товарищи из Союза коммунистов, может быть, кто-то. Максим тянул первый Да, я. Да, Максим, пожалуйста. Ну, тут, если мы говорим о проблесках надежды, да, вот в головах среди людей, среди их мнений, то, как же это сказать, то, что... Вот эти вот проблески надежды, вот эти вот какие-то моменты, они всегда сопутствуют, соседствуют с другими, с негативными вытекающими из них. Объясню, к чему я веду тут. То есть у некоторых респондентов все-таки случается при опросе некое адекватное, адекватное представление о истории истории своей Родины, вот. о советском прошлом, о сравнении сегодняшнего положения с положением советских людей. Сейчас не буду даже говорить в какой момент, тут тема расплывчатая, о ней позже. Вот. Но тем не менее, то, что уровень жизни, некую статистику некоторые приводят даже, то есть прямо говорят, то, что вот сейчас, начиная с 90-х у нас вот, и то, как на американских горках, возможно, прыгать начнем, да, скоро, в связи с новыми нововведениями. Вот. Но вот это вот адекватное представление о истории Родины, о вот эти вот статистические какие-то выборки, которые содержатся у людей в голове, они соседствуют с такой... Даже это не квасной патриотизм, это какая-то вот квасная ностальгия. То есть, когда говорят о советском прошлом, о истории, о существовании такого государства СССР, относится к нему обычно, не критически совершенно. То есть, никогда, ну, редко можно услышать то, что делят СССР на какие-то этапы на настановления, на развитие государственности, как, как было в определенный момент, как было дальше, как мы пришли к 91-му году и так далее. Вот этого, это встречается довольно редко. То есть вот, вот эти вот плюсы, они соседствуют вот с этой вот ностальгической, с ностальгическим невежеством. Вот. И тут вопрос еще определенный существует в том, что... С, какими, с каким типом людей работать легче, которые просто недовольны, да, у которых нету никакого там предвзятого, ну, я бы сказал, отношения да, к Советскому Союзу в виде вот ностальгии, или которые э, просто до всего доходят сами. Ну, возможно, это общая, конечно, беда, отсутствие критического мышления у подавляющей части населения, но, тем не менее, это вот так. Что тут еще хочется сказать? Ну, в общем-то, вот, это вот, э, вот эта ностальгия, ну, она вот соседствует с адекватным представлением, но еще рядом существует такой сосед, как имперскость. То есть э, ностальгия по Советскому Союзу, она, она иногда принимает формы не ностальгии по общественному устройству, ностальгии по советам, там, по, э, по каким-то иным выборным органам, да, другой тип общественных отношений, производственных отношений. А ностальгия ведется а, по территории какой-то. Вот у нас была огромная большая страна, у нас были могучие танки, там могучие ракеты, мы там весь мир на уши ставили, Кузькину мать, мать там показывали, вместе с Хрущевым. Вот. Но тем не менее, вот этого сейчас нету, надо это вернуть. Надо это вернуть, главное. Главное вернуть территорию, в общем-то. Неважно, не на каких там основаниях, хоть на основании колоний, но главное, чтобы мы снова были сильными, снова могли надавать там порогам. И это, кстати, вот именно к этому ведет вот эта вот бездумная ностальгия. То есть правящий класс активно использует вот такие вот настроения и направляет, канализирует вот в русло имперскости э, такие вот, такую вот бездумную классную ностальгию. Вот, поэтому прогресски надежды, это в принципе они есть, но с каждым случаем отдельно надо все-таки работать, надо развивать критическое мышление, надо показывать цифры, надо чтобы независимо от отношения, даже, так скажем, независимо от эмоциональной наполненности, наполненности к советскому прошлому человек критически оценивал сегодняшнее положение, предыдущее положение и делал какой-то прогноз на будущее. Вот. Ясно, ясно, спасибо. Добавлю еще это. Вот по поводу, Максим говорил, что буржуазия всячески использует вот эти вот ностальгирующие моменты. Вот, первое, вот, что, что пришло в голову, это вот как раз-таки вспомнил Стариков, у нас любитель большой поностальгировать о Союзе вот и на на, на этом фоне э, при, при призывать классовому миру вот ну что э, дмитрий диденко э, о, стоп пардон э, я я путаю очередность э, извините товарищи э, юрий владимирович из сарат э, из самара э, хотел э, тоже э, сказать да добрый день значит э... По последней нашей совместной работе, по тому самому ролику, снятому в разных местах нашей страны, можно сделать вывод достаточно простой и наглядный, что где-то порядка половины опрошенных людей говорят и заявляют про 12 июня, как про выходной день, то есть в мыслях первоначально, когда напоминают только, они вспоминают, что это праздник, в лучшем случае, а некоторые так и отмалчиваются. Вот. Значит, в принципе, это, я бы сказал так, что это положительный взгляд, потому что как бы за эти годы не пытались создать праздничный день на 12 июня, а ведь это политический день, день политической победы, Буржуазии, ну, по сути дела, на тот момент в РСФСР еще, вот, то это у них ничего из этого, так сказать, из этой затеи не вышло. Это первое. Вот. И теперь я приведу св свое наблюдение, чисто вот по жизни. Я хожу, покупаю молочные продукты у деревенских жителей, которые привозят и, так сказать, продают. Если буквально где-то так год-два назад, ну, были общие слова, общие фразы про жизни, в общем-то, как бы такого разговора о том, чтобы, чтобы люди замечали или так сказать, думали о каких-либо проблемах, нет, они думали, рассуждали о том, что вот сегодня я так сказать, продам вот этот объем, у меня там будет такая сумма, завтра я продам, ну, не завтра, в смысле в следующие выходные приеду, еще продам, еще там. То есть вот таким образом приблизительно люди жили на таких принципах. Сейчас вопросы достаточно, так сказать, прозвучали, на мой взгляд, даже я не ожидал этого. Вот. Но люди смотрят, начинают смотреть по тому же самому телевизору не только все эти там юмористические передачи, ну и, скажем, если посмотреть, так сказать, каналы по телевидению, то можно упереться в такие в сюжеты, где, по сути дела, люди, имеющие больных детей, фактически просят Христа ради. То есть если раньше, в советское время, это была задача, и она выполнялась, решалась государственной медициной, то есть народной медициной, потому что государство было в любом случае не буржуазное, вот, то на сегодняшний день на это обращают внимание, то есть большое количество детей. Этот вопрос начинает грызть. Кроме всего прочего, практически на любом информационном поле, где-либо если сталкиваться то с оппонентами, то стопроцентные гарантии, что если твои, так сказать, собеседники, ну, гарантированные сторонники капитализма, буржуазии, вот, буржуазного пути развития. Но на вопросе о плохих продуктах питания они всегда фактически ломаются. То есть здесь есть общие позиции, общие наблюдения. То есть они от этого, в этой ситуации закрыть глаза уже не могут. Потому что плохие продукты питания, они, как говорится, в наличии, и от них не спрячешься. Вот. И это все, если коротко подвести итог, то, в принципе, я еще не затронул, конечно, повышение цен, тарифов, но вот все вот это вот, в том числе, конечно, и повышение цен, тарифов, налогов, и на сегодняшний день как раз предложение об изменении сроков выхода на пенсию, это все приводит... К тому самому, что можно сказать, что сознание людей меняется. И та самая марксистско-лининская философия, в которой прозвучала фраза, которой нас учили еще, так сказать, в советском институте: бытие определяет сознание. От этого мы никуда не можем спрятаться. И еще одна вещь: дело в том, что разговор про ностальгию это разговор, так сказать, навязный на мой взгляд. Придуманы, потому что в основе своей у людей не болезнь в виде ностальгии, которую именно пропагандируют по средствам массовой информации. У людей, так сказать, сравнение той общественно-экономической системы там, формации и нынешней, то есть буржуазной, и глядя на вот такие вот сравнения – все-таки люди для себя, кто сравнивает, делают вывод, что тогда было лучше. Кстати, очень любопытный был сюжет из московского, фрагмент из московского репортажа, где женщина по своей, так сказать, настроению явный, так сказать, оппозиционер, но когда ее подвели к вопросу о том, что тогда или сейчас, она все равно сделала вывод о том, что тогда, да, она явно была против «тогда», во время перестройки против советской власти, но и сегодня она уже этим недовольна. Ну, как говорится, время идет, и таскать жизнь достаточно мощно давит на каждого человека. Ну, в принципе, все. Ясно, согласен, Юрий Владимирович. Я позволю немножко поправить: общественное бытие определяет общественное сознание. У нас еще хотел Дмитрий Диденко. Да, пожалуйста, Дмитрий. Да, хотел тоже поделиться двойственностью картины о проблесках надежды. То есть мы говорили о очаровании буржуазной пропаганды, об этих розовых очках или шорах, как кому удобно, которые надеваются каждому на голову, и их очень сложно снять. Но, как верно заметил Юрий Владимирович, что объективная реальность, она давит, и с ней ничего невозможно сделать. То есть э, постепенно в людях формируются критические отношения к современному строю. Продавливается вот, вот в этом состязании холодильника и телевизора, холодильник постепенно выходит на поле боя. И как Юрий Владимирович тоже отметил, что он накаутирует телевизор достаточно быстро. То есть как только стоит вопрос о том, что невозможно <coughs>, питаться качественными продуктами, тут э, любой сторонник капиталиста начинает теряться. Но следом за, критикой, следом за критикой автоматически не приходит понимание правильного пути. То есть, как мы знаем по опыту крестьянских войн в Российской империи, как мы знаем по опыту большого количества подавленных восстаний в странах Латинской Америки, Африки и, да, и в европейских странах, просто недовольство существующим положением дел ни к чему не приводит. Оно давится. Поэтому понимание тупиковости не автоматически не означает готовность людей, к реше... готовность людей к борьбе. А вот готовности людей к борьбе, к сожалению, нет. И да, безусловно, у людей вызывают симпатии, некие акционистские архетипы. То есть человек, который вместо них будет готов идти и драться за них, он будет пользоваться у них симпатией. Но только он никогда не победит. Мы, как материалисты, понимаем, что победить систему может только система. Победить диктатуру буржуазии может только организованный пролетариат. И поэтому э, очень печально то, что у людей сейчас вот этого сознания, вот этой готовности к пониманию того, что оперяться он должен не на вождя, что он не должен ждать. Вот тут Павел Викторович упоминал о, том, о той акции, которую он провел, которую мы даже... Что он должен не ждать мужика с покрышкой, и с мачете, а он должен, грубо говоря, организовывать у себя на месте работу. Что он должен сам бороться за свои интересы. Вот этого понимания, к сожалению, в людях, даже тех в абсолютно большинстве людей, которые даже понимают и критикуют, вполне заслуженно, его нет. И здесь я как раз хотел бы вспомнить такую вещь, как 19 век и ситуация, которая сложилась во всех странах, что везде были там некие коммунисты, какое-то было понимание того, что что-то неправильно происходит, что рабочий класс как-то плохо живет, но именно Маркс написал свой манифест коммунистической партии, в котором указал правильный выход и перечислил все неправильные начиная от феодального социализма, мелкобуржуазного социализма. И вот все основные пути канализации, которые были, он перечислил и, собственно, объяснил, и дальше объяснял трудящимся о том, что выход правильный, он только один. Он не лежит в плоскости ожидания вождя что а он лежит в плоскости консолидации и классовой борьбы. Только в этих. И вот, к сожалению, несмотря на понимание, Объективное понимание недостатков систем и это понимание растет. Вот этого пути пока нет. И я считаю, что это должно быть основным нашим, основным нашим, так сказать, вектором для работы, основной нашей задачей в общении с людьми. Спасибо. Ясно, спасибо. Кто-то дополнит еще? Есть, есть что-то дополнить у других участников? Ну, можно понимать так, что, в принципе, на сегодняшний день, то есть вопросы раскрыты, тема исчерпана. Павел Викторович хотел дополнить, пожалуйста. Не дополнить. Вопросы из чата почитай, может, что-то там есть? Да-да-да, я сейчас к ним сам перейду. Так, Юрий Владимирович, какие там у нас вопросы из чата были? Так, вопрос был один, в принципе, это насчет флага, Но насчет флага. Какой флаг был? Такой же, какой сегодня является государственным. Был ли он у, как, у власовцев? вот. Хотя это не по теме вопрос, но в принципе он был один такой. Дальше. Был желающий войти, войти в эфир. Он вроде является сторонником капитализма. Но дело в том, что есть опасения. Просто входящие неизвестные люди все-таки могут обрушить канал. Вот. Я не имею в виду, что именно данный наш, так сказать, собеседник. Но кто знает. Поэтому такая ситуация. Я бы хотел еще добавить, товарищи, если кто желает поучаствовать в эфирах, свои заявки присылайте заблаговременно. Мы темы с эфиров, как правило, озвучиваем в конце предыдущих, чтобы мы смогли, во-первых, и с вами пообщаться, познакомиться, Вот, ну и там, условно говоря, парой слов перекинуться, чтобы, ну, понимали, кто qui, uh -huh. будет у нас участвовать. То есть в рамках эфира, в рамках эфира новых участников добавлять, во-первых, и вот по тем причинам, о чем сказал Юрий Владимирович, и по техническим причинам очень сложно. Поэтому еще раз просто убедительная просьба. Если вы хотите поучаствовать, пишите об этом заблаговременно. У нас эфиры выходят каждое воскресенье. Вот. Старайтесь свои заявки отправлять вот в промежутках между эфирами. Так, ну что, товарищи, если вопросов от телезрителей по теме нет, я тогда предлагаю подвести итоги вот. от себя. На правах ведущего добавлю, что... Мы сегодня все, все сошлись во мнении о том, что, скажем так, в головах у людей большей частью разброта шатания. Вот. Но определенные проблески, скажем так, есть. Это диктует сама, само общественное бытие, то есть медленно, но верно помогает, так сказать, менять понимание картины мира. Но в то же время наша задача в этих условиях – это всячески и повсеместно вести разъяснительную работу. Есть небольшое количество людей, которые хотят разобраться. На данный момент их, скажем так, не особо много. Вот, которые действительно реально хотят разобраться в вопросах. Их надо находить, их надо уметь находить. Им надо помогать разбираться. Вот. С ними надо общаться. Вести, вести, кроме того, планомерную организационную работу. Объединять таких людей, как у себя на местах, так и по всей стране на основе э, э, системы пролетарской солидарности вся, э, то есть выстраивать эту систему пролетарской солидарности и объединять э, людей э, используя, используя и старый положительный опыт имеющийся уже да, и э, естественно использовать и достижение современных технологий вот я думаю, тема раскрыта. Вот. Еще раз повторюсь, что о заявках пишите заблаговременно на почту. info редокол, пока, gmail или gmail.com. Вот. Вдумайте. Читайте, изучайте, анализируйте. С вами было информагентство «Ледокол» и я, ведущий Мерзликин Вячеслав. Спасибо за внимание, спасибо нашим участникам. До свидания. Тема последующей нашей передачи – организация пропагандистской работы. Спасибо за внимание, до свидания. До свидания.